Да, реально не торопись ты все-таки удар наносишь не торопись еще раз ты вот смотри ты первично все-таки бей кулаком бей а локоток просто ты второй вторую локоть главное ты уже в момент удара он пойдет раз вот этот переворот плечевой у тебя произойдет попробуй еще раз уже интересно и втори, смотри, смотри да входит назад да Нет, ты правильно но ближе встань к мешку. во во во во должна прямая рука быть. Продолжай. А! Оп! Шотка, поймай да? руку. Да-да-да. Во-во-во-во! Да, да. во во во во во во во во во во во во во во во во Вот и во Да. Удобно сейчас? Вот. Ну, любой удар. То есть что, что тебе вот этот локоть дает, прижимая? Ну, импульс дополнительный. Да. Он просто сохраняет твою массу, твою инерцию внутри тебя. Mm -hmm. Тебя не развалило, не раскрыло. И, и потом у тебя и возникает ощущение. Вот сделай еще раз левый сбоку, да, но медленнее, но медленно. Медленно. Левый. А локоть прижми. Ну не опускай такой кулак еще раз. Ну, так удар-то будешь бить? Нет, не надо. Какая раз, дай руку. А. Во. Право сбоку. Правый, сбок. Правый То Тоже самое, не думай об этом. Локоть. Во, поймай локоть второй. Во, удобно стало? Yeah.